Рецепт приготовления десерта из сладкого картофеля, орехов, пикан, муки, молока и сахара. Нежный хрустящий десерт из сладкого картофеля и орехов станет неожиданным блюдом на вашем праздничном столе. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Разогреть духовку до 190 градусов, вымыть 4 средних сладких картофеля и запечь их в духовке до готовности около 30-35 минут, пока картофель не будет легко протыкаться вилкой. Когда картофель будет готов, разломать его и виоложить мякоть в большую миску. 2. Добавить 1 стакан сахара, 1 стакан молока, 2 яйца, 1 чайную ложку ванильного экстракта и 1 чайную ложку соли, используя пресс сделать картофельное пюре. 3. В отдельном миске смешать 1 стакан коричневого сахара, 1 стакан нарезанных орехов пика, стаканами кки, пачки масла, используя вилку. тщательно перемешать все ингредиенты вместе, пока смесь не будет напоминать крошки. 4. Увеличить температуру в духовке до 200 градусов, биоложить смесь сладкого картофеля в форму для выпечки и посыпать сверху ореховой массой. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Выпекать в духовке в течение 30 минут, до золотисто-коричневого цвета. Дать немного остыть в форме, извлечь из формы, дать остыть до комнатной температуры и подавать. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты: сладких картофеля 4 штуки, сахара 1 стакан, молока 1 стакан, яйца 2 штуки, экстракта ванили 1 чайная ложка, соли 1 чайная ложка, коричневого сахара 1 стакан, мелки половина стакана, пачки масла 3-4 штуки. Количество порций 10. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем пока.